Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на канале общественного фонда «Инмир» у нас очередное интервью в рамках большого проекта по развертыванию общедоступной дефибрилляции в Казахстане. И сегодня мы пообщаемся с удивительным доктором-аритмологом. Зовут его Абай Бахджанович. Абай Бахджанович, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Я интервьюционный аритмолог, работаю в Национальном научном кардиохирургическом центре. Мы как раз-таки занимаемся лечением нарушений темной сердца интуиционным методом. То есть мы занимаемся катетерной областью, имплантацией кардиальных устройств и всячески стараемся помочь нашим гражданам. Красно. Абебак Жаныш, известно ли вам, какая сейчас в Казахстане складывается картина по, по случаям внезапной остановки сердца? А, вообще, надо, я думаю, понять, что такое внезапная сердечная смерть. Это Внезапная серия смерти – это э, смертность по естественным причинам, ненасильственная не э, вследствие кардиальных заболеваний. Да? И э, она э, может возникать э, вследствие жизнегружающих нарушений ритма сердца. Жизнегружающие нарушения ритма сердца – это практически 90% всех э, смертных все внезапной серий смерти. И в Казахстане э, она э, растет. Ежегодно, вот, если согласно верить национальной статистике Республики Казахстан, за 2021 год э, смертность выросла на около 13%. И из них, из них почти 24% ⁇ это смертность вследствие э, внезапности, именно э, кардиальной причины получается. И это соответствует международным данным. То есть это говорит о том, что э, надо... Если смертность соответствует статистике, мы должны догонять международный стандарт. Хорошо. Как, на Ваш взгляд, существует ли а, потенциальная угроза, что после двух лет в режиме ковида сейчас будет такой автошок в виде увеличения а, сердечных заболеваний ну, вследствие перенесенной инфекции? Конечно, ковидная инфекция она оставила свой след. В целом, известно, что любая а, вирусная инфекция, она, а, негативно сказывается на пациентах, особенно в связи с сосудными заболеваниями. А, за последние несколько лет а, ковидная пандемия, она увеличила а, смертность, а, больше пострадали, конечно, наши пациенты с уже имеющимися кардиомиепатиями или какими-то а, другими да, в связи с заболеваниями. И, конечно же, вследствие этого смерть возросла. То есть это по официальным статистикам она подтверждается. Абай Бакжанович, как Вы относитесь к идее развертывания общедоступной дефибрилляции? То есть мы говорим об установке автоматических наружных дефибрилляторов в городской инфраструктуре. Я очень положительно к этому отношусь, потому что, как уже мы говорили, что у нас статистика по смертности растет, а именно по внезапной сидели смерти, из них от до 12-20% это лица не имеющих каких-либо симптомов заболевания, то есть они внезапно просто умерли, и очень жаль, что понимать, что большинство это молодые люди, да? поэтому я очень положительно отношусь к развитию такого направления, потому что в любых других развитых странах, когда ведется статистика по этому направлению, развивается здравоохранение, развивается, дорабатываются все протоколы лечения заболеваний. Везде идет развитие этого направления. Поэтому я очень рад, на самом деле, что э, появляется такое движение у нас в Казахстане. И что э, в будущем мы будем способны э, заниматься профилактикой внезапной серии смерти. И э, огромный плюс э, автоматизированной наружной э, дефибляции в том, что э, этим может заниматься медицинский необразованный человек. То есть это очень... Э, я думаю, большой плюс. Спасибо. И еще такой вопрос. Скажите: вот, а, вот мы начинаем большой проект по развертыванию общедоступной дефибриляции. На ваш взгляд, с чего нужно начать? Сейчас у нас идет много внедрений в области аритмологии, в том числе роботизации, в том числе и автоматизации. Да? Вот. Основная проблема, с которой мы встречаемся, это регистрация. Регистрация устройств в Казахстане. И я думаю, что в первую очередь это коснется, вот этот вопрос коснется и вашего направления тоже. Потому что у нас очень много... То есть это долго проходит вот эта проверка системы. И пока происходит регистрация одного устройства, это устройство устаревает и появляется другое. В этом его проблема И вопрос основной. И я думаю, что в первую очередь вот эта вот Проблема будет вот в этом А если мы пройдем вот этот этап я, А все остальное, я думаю, будет легче э, Перебороть, перейти Решить вот. а Следующий этап, конечно, у нас это Обучение, я думаю, что да а Другой момент Просто поставить аппарат Сказать, вот у нас есть такой дефибулятор да, Пользуйтесь А не кто-то не в курсе, не знает или не знает, знает, но не знает, как пользоваться, да. И этот момент тоже надо параллельно охватывать, то есть обучать население, говорить, оповещать, это очень важно, то есть в любом аспекте, в любых направлениях обучение – это один из основных моментов развития. Поэтому наряду с внедрением нужно обучать население Проводить разного рода курсы совместно с врачами, не знаю, оповещать это по телевидению и так далее. Спасибо. Как, как Вы думаете, затевая такой большой проект, вообще вот размещая автоматически наружные дефибрилляторы в городской среде, есть ли какие-то риски? Вот с какими рисками, на Ваш взгляд, может столкнуться Казахстан, реализуя такой проект? В первую очередь, это, наверное, незнание как я уже сказал. Второе – это а, размещение этих устройств в правильных местах. То есть, если вы разместите этот аппарат в а, безлюдном месте, соответственно, он а, останется незамеченным. И да, да, да, как будет предмет интереса, все подметили, а, и об этом никто не узнает. А, по крайней мере, то есть, я в этом убежден. А, если его разместить в очень людном месте, об этом, то есть сигнализировать или должен какой-то, не знаю, человек ответственный за эту службу, допустим, если брать самые посещаемые места в Астане, это торговые развлекательные центры, то туда непосредственно установить и должен как минимум несколько человек знать, как им пользоваться, да? Соответственно, то есть должен человек, который отвечает за это устройство. Когда никто за это не отвечает, аппарат остается бесхозным, и в конце концов он становится ненужным и ломается. Спасибо, Абай за ваше мнение, за время, уделенное для нашего интервью. Спасибо. До новых встреч.